Понял, что сказал, но пальцем показал. Меня разбузили, покормили и снова... Я не рекомендую ехать в Нью-Йорк. А где дом Малышевый? Вот такой забор ты видел в Америке хоть раз? Вот, этот дом усмаривал. Пойдем посмотрим, а что такого. Ребята, ну что, закончился мой отпуск? Как-то очень мало, вы знаете, в этот раз. Обычно я отдыхаю по два месяца, но в этот раз я взял уже сразу обратный билет. Я не помню, почему и зачем я это сделал, но неважно. Начнем год. С рабочих будней. Сейчас я нахожусь в аэропорте города Пхукет в Доместик терминале. Это маленький терминал, который отвезет моего папу из Хукетта до Бангкока, а потом папа из Бангкока до потаю где он живет, собственно, поедет. Ну а я сейчас просто провожу папу, буквально через пару часиков у него самолет, и сам иду в International терминал, вот здесь прямо рядом. И уже лечу сначала в Сингапур, из Сингапура в Франкфурт, из Франкфурта в Нью-Йорк из Нью-Йорка, я взял вчера только билет, я уже лечу в Майами Вот такой, ребят, примерно план Провожу какое-то время дома, вам все снимаю, показываю и начинаем с вами работать Начинаем этот год, рабочий, рабочий год, да, еще я не работал в этом году Планирую примерно месяц-полтора поработать, ну и какое-то дальше путешествие с вами вместе мы Запланируем, подумаем, может быть, с вами мы где-то увидимся. Хотя, в принципе, вас, ребята, моих дорогих, любимых подписчиков, везде хватает. Я везде. Не скучаю абсолютно, потому что в каждом городе, в каждой стране находится человек, который меня смотрит. Круто. Все, ребят, папа проводил. Он там он пошел на проходную. Все отлично. С большим чемоданчиком со своим. Все, я погнал, ребята, отлично. Все. Супер, супер, просто суперский отпуск, ребят Представляете, теперь я погнал на свой аэропорт International Буду его искать, надо у кого-то, наверное, спросить International, welcome to International Airport А, вот сюда, наверное, да? И здесь где-то вот есть какой-то переход Excuse me, International Thank you. Не понял, что сказал, но пальцем показал, вроде туда Слушайте, ну погода здесь, конечно, ребята просто невероятно очень тепло Про, вот реально жить хочется здесь вот просто просто хочется жить понимаете даже в майами по-моему не такая вот смотри доместик и интернешнл то есть я вот раз и я уже вот здесь в интернешнл терминале супер короче план такой ребят следующий поездка я еду а, в какую-то наверное новую страну а потом обязательно я посещаю снова Таиланд и в Таиланд я уже задержусь наверное либо на месяц либо на два ну короче подольше я хочу да и вообще ребят кто придумал кто придумал что мы должны работать большую часть своей жизни мы не должны работать мы не лошади мы не пони не какие-то барашики. да и они тоже не должны работать барашков есть надо они работать поняли да поэтому надо отдыхать большую часть времени, отдыхать, кайфовать, наслаждаться жизнью, ребят жизнь для этого нам и дана, чтобы мы посещали новые страны, знакомились, дружили, любили понимаете, вот для этого нам должна жить, а не для того, чтобы пахать, блин, круглые сутки и ничего вспомнить, кроме как свой родной завод или какой-то там, где бы мы ни работали у нас не было, так быть не должно, интернешний терминал, идем и все, и планирую, ребята, встретить мой день рождения, а он будет в марте, в новой стране Ребят, очень такой какой-то неживой аэропорт, очень мало людей из Пхукета улетает. Везде все свободно, на паспортном контроле свободно, внизу на вот этих ресепшенах авиакомпаний тоже все спокойно и свободно. Очень быстро я прошел и сейчас через где-то, наверное, час у меня еще есть, даже, наверное, несколько больше есть для того, чтобы собраться с мыслями и уже окончательно вылететь. И преодолеть этот тяжелый долгий маршрут Буду спать в самолете, как обычно Что еще делать? Вот сейчас пойду, похожу, куда-нибудь чаек зайду попью И полетим с вами в Америку, ребятушки Ребят, ну что, я нахожусь в Сингапуре сейчас. Буквально полтора часа от Таиланда и мы здесь. Глянь, здесь пересадка совсем короткая, буквально 50 минут. Засыпаю, невозможно просто. В самолете все время проспал. Меня разбудили, покормили и я снова заснул. Ну, в принципе, мне это нравится. Лучше так, правильно, ребят, чем сидеть, смотреть в окно и страдать от бессонницы. Ребят, бизнес-класс, к сожалению, опять не мой. Я иду дальше. Ну ничего, придет время обязательно Ну что, ребят, я нахожу сейчас во Франкфурте Я уже запутался во времени, сейчас у нас здесь 12 ночи вроде как В Америке утро, в России тоже утро А, в Америке день В Сингапуре тоже день Или не день? Нет, ночь, ночь, ночь уже жду самолет свой Когда, до... Когда мы самолет дозаправится Мы уже из Франкфурта вылетаем в Нью-Йорк А в Нью-Йорке я пересаживаюсь на Майами В этот же день взял билет Буквально через 4 часа Сейчас взял себе чаек, какие-то мюсли Не знаю, что это, попробуем Вот, и вот, пойдем на Заряжу часы Часы сели Сим-карту поменяю уже на американскую Потому что здесь с толком все равно не работают толк От нее нет никакого хукетской Смотрите, ребят, сиденья бизнес-класса Вообще все пустые Никто, похожих не берет Ничего себе, я первый раз такое вижу Обычно все забито И вроде говорят, я даже где-то слышал, что они за счет Бизнеса и зарабатывать в основном. Пойдем моё искать. Может быть, там три будет свободных, а я залягу спать. Дали вот сэндвич, до этого давали ну, прям полноценную еду. Я заказал себе сок, чай с молоком. И вот такой вот сэндвич был э, с э, овощами, а это я взял с турки и сыр. скоро прилетим. Слушайте, ребята, я так легко еще никогда не летал. Вообще супер быстро полет прошел. Я занял сейчас, как и предполагал, как и хотел последние себе три места, там никто не сидел. Я спросил персонал, они сказали без проблем, то есть мне не пришлось сидеть с кем-то. И на трех местах спокойненько себе спал. Меня разбудили, покормили, потом снова спал, потом снова разбудили, покормили. Кайф! Ребята, сейчас я иду на паспортный контроль, проверят все документов, впустят меня в Америку и потом уже Сейчас время 11 часов, ну, дня, соответственно, до полудня. А у меня билет на э, Майами в 6 часов вечера. Ну, ребят, я решил здесь в аэропорту не сидеть 6 часов. Что, я бабушка какая-то, которая не знает языка, не может сориентироваться или, может, я беспомощный какой-то? Нет, нет, правильно, поэтому я сейчас вызвал такси Uber и еду встретиться с Артуром. Я с ним уже знакомил, сейчас еще раз познакомлю тех кто не знает его в общем поедем в кафешку куда-то в влюблен такси стоит 50 долларов ехать где-то 25 минут жду убер какая машина мне toyota camry 020 вон она уже toyota camry супер быстро погнали блин ребята я в америке супер ну прям дома ребят я дома понимаете я супер. нахожусь дома супер правда классно и быстро добрался и настроение прекрасное Главное теперь, ребята, только привыкли к местным правилам, что все по правилам. Красный свет не идем, зеленый идем, переходим дорогу и так далее, и так далее. И вот, вот так вот тоже не делаем. Хотя нет, вот видите, можно все-таки, наверное, переходить. Но я не буду. После Таиланда сложно, но буду привыкать. Ага, он мой такси, окей. В общем, ребят, на улице 3 градуса тепла. Видите, чуть-чуть снежок еще где-то лежит, не раскаивший. А я приехал в заведение в какое-то кафешку, где мы договорились увидеть Стартуру. В общем, в Нью-Йорке я никогда не был. но ну, был, но только вот на таких пересадках коротких. Изначально, когда я в Америку прилетел, я тоже прилетел в Нью-Йорк, но я уже ничего и не помню. Вот так он выглядит. Какой-то совсем безлюдный. Как видите, немного автомобилей ездит по городу. Оп! Сумка сама убегает у меня. Как говорят, что сейчас в Нью-Йорке вроде как все очень строго и они требуют даже вакцинации в кафе. Сейчас проверим. Наверное, маску как минимум стоит надеть. Написано, что, смотрите, два часа максимум посещения. Короче, ребят, встретились мы с Артуром. Привет-привет. Артур канал. Где будет? В описании, правильно? Да. В общем, посидели в одном кафе, сейчас в другое едем. И покажешь ты мне что, потому что я в Нью-Йорке никогда не был. Ты мне покажешь. Брайтон бич покажешь. Брайтон бич, да. Собственно, это там, это... там не побывать грех, правда? Это место, где снимали фильм «Брат 2» русская эмиграция вот еще с 90-х годов. Да. Там в основном Одесситы живут за Одессе, но это они туда первые приехали, потом туда все уже поехали. Да. Там украинцев много, и, и, и в том и числе. Раши, да, и, <с <с и А вообще сколько, ты говорил, <с здесь <с живет русских людей? Вообще, в Нью ну, русскоговорящих, да? русскоговорящих в Нью-Йорке живет 600 тысяч человек. То есть нам с тобой, да. людям да. из Саратова, э, одинаковое количество русских. что Саратов я Да. Я себя здесь чувствую абсолютно. Вообще... Абсолютно нормально, да. А еще знаете, ребята, что я сегодня узнал Артура? Мы, как обычно, с Артуром встречаемся не так часто. каждый может, там, 3 месяца, 4 месяца. Куча-куча всякой разной информации. Делимся, у кого что произошло. Артур сейчас рассказывает, да, про какие-то свои изменения. Про ä, просто... Как, какие-то законы местные а, и нюансы в связи с новыми ограничениями. И вот я сейчас ехал в такси тоже обратил внимание. У него вот здесь на панели такая вот маленькая карточка висела, и там было написано такси-драйвер, что-то, что-то. Как будто бы, знаешь, как будто бы что-то какой-то какой-то серьезный человек меня везет. Не просто вот человек, который вчера взял, получил права в DMV и сегодня уже таксует на Uber зарегистрировался. Нет. И, и действительно это так. Артур сейчас сказал, что что здесь? Нью-Йорк единственный город в Америке, в котором таксисты это профессионалы своего дела. То есть это не просто люди, которые с правами взяли машину и поехали на Ubere кататься. А это для специальные права. То есть это целая профессия. Это надо учиться, надо знать город, надо знать язык, то надо есть знать. Ты специальный экзамен, сдаёшь, экзамен да. Экзамен, да, в DNV, специально. У них страховка другая. То есть... И поэтому ты говорил, что женщину крайне редко встретишь? Крайне редко. Я ни разу не встречал в Нью-Йорке, женщину потому что чтобы куда-то от учиться, это целое ну, дело. Да. Ты просто, знаешь, там вечером потаксовать пойти. Да, помимо всего прочего, ты еще должен. Я тебе больше скажу: машины, на которые висят э, таксистные номера, они привязаны к конкретному водителю, и никто другой не имеет права в этой машине ездить. Да. Вот здесь у машина такси, у нее страховка дороже, то есть ее просто так не сделаешь. Если не сделаешь, то ты будешь работать. Да и вообще, ребята, вот сейчас я проехал довольно небольшое расстояние до этого таксист, района, да. Бруклина, да, и мне меня взял таксист, ну, Уберс, меня взял 50 долларов. А раньше, до ковида период времени, два раза, два раза дешевле было. С чем, с чем это связано? То есть, когда ковид пришел, количество заказов убавилось, и так как тут профсоюзы у этих таксистов, и они все... с общины не разобщены, да. они начали протестовать против Uber, что цен, ну, жить на что-то надо, что не выходить цен. на работу. Да, не выходить. и Uber в два раза ровно, Uber и Лифт просто в два раза подняли тарифы. Да. 100, за что мы раньше платили 25, сейчас мы платим 50. То есть они смогли переломить ситуацию теперь... Да, собственно, а нам-то простым, простым пассажирам деваться-то некуда, да, правильно? 100. Поэтому мы заплатим хоть 50, хоть 100, хоть сколько Но угодно. Если в других штатах, например, в Майами, в той, в той же, все люди просто работают и работают, да, никто не связан друг с другом. Да. Им там какой-то рик дал этот лифт, и они так и едут. То есть здесь они просто да. объединились и диктуют цены. Но вообще город, я бы не сказал, что чистый, правда? Нет, город самый грязный. Но и самый большой, и самый густо самый большой большое а? русское комьюнити здесь. Да, целом, да мы с тобой, по-моему, это уже обсуждали. Знаете, вот я... траки, знаете, все траки, которые ты на дорогах, это все русские. Да? Да, потому что. Наши мы с тобой, по-моему, это уже обсуждали, или с тобой нет, или не с тобой, а, или я сам с тобой обсуждал, что чем, а, х, с одной стороны, хорошо поехать в Нью-Йорк, да, изначально, тем, что здесь много русских, и ты как бы в своей тарелке себя чувствуешь, ты мне рассказал, что здесь даже магазины некоторые, просто человек на русском говорит и ни на каком Может, ином языке. Зайдем. Да, зайдем. Аптеки, по-русски, да, аптека написана. Я этого еще не видел, ты ребят. Месяц... Какие-то лекарства? Да. Иди сейчас покупай. Да? Потому все, все продается. То что все. в наших странах в России. Какие-то антибиотики, рецептам, например, да, да, Здесь можно купить белый. Да, да, точно. И в этом же, ребят, заключается вот обратная сторона медали. Ты сюда приедешь, и ты, тебе так хорошо, да. ты везде разговариваешь на родном языке, и ты английский нифига никогда не выучишь, ребят. Поэтому Это, да. я не рекомендую ехать в Нью-Йорк. Ты, может быть, и рекомендуешь, а я вот крайне. Плюс к тому я скажу, сумасшедшие цены, блин, на жилье. Ну просто сумасшедшие. Я вам скажу, почему я рекомендую ехать в Нью-Йорк, потому что Женя-то у нас один. Да. Женя один. Одному я бы хоть наговаривал. Да. А так у меня бабушка, и дедушка здесь. Представляешь, людям по 70 лет? Они здесь работают. Да. Где можно еще поработать? Да. В таком возрасте. Без языка, без ничего. Родители здесь. Поэтому. Семья, все. Если все, есть кто-то старший, то это единственное место в Америке, в принципе, где можно без машины на том же метро, да, да. с проездным ездить и жить. Поэтому у нас, так скажем, вынуждена ситуация. Ну да, да, действительно, Но, потому что в остальных, да. в остальных городах и штатах ты должен на машине постоянно быть. Общественный транспорт не развит, а здесь, пожалуйста, на автобусе он доехал куда угодно, правда? Автобус, метро, да, все есть. И вот мы с тобой сейчас сколько проехали? Мы уже на Да, серьезно? Это очень компактный город. Я Бруклин люблю. Я, я не говорю что за весь Нью-Йорк, я Нью-Йорк ненавижу. Вот именно Бруклин. Это то место, которое... А сколько делаете? стоит вообще минимальная, минимальная оплата, допустим, какую-то, какую-нибудь студию самую-самую простецкую снять, допустим, я один или двоем прилетел вот сюда? У меня я бабушка хочу. и дедушка живут в самой простой студии. Да. И платят 1300 долларов в месяц. А, 1300. Это 1300. просто квадрат 4 на 4 метра. Да. А если мы говорим о том доме, который сняли мы с ребятами? Сколько там бедрумов? Там э -э 3 бедрум, ну и Ливинг Рук, соответственно. Ну, тысяч... Наверное 5 будет Представляете, ребят, 5000 долларов И это опять же И это... это будет не такой, как у вас Он будет меньше, он будет выше И он будет с маленьким бакьяртом Да, маленький, маленьким своим собственным каким-то участком Дорогие, да и это ребята никто с этим не спорит что это как бы это дорого и это ни за что но ну, просто тебе деваться некуда я помню когда я выложил ролик мне вы начали писать те кто ну, немножко не понимает они шарят а что за фигня за такие деньги 2, тысячи, так очень дорого да и, ребята никто с этим не спорит очень все дорого это понятно в ешеве можно снять я не знаю целый район да чуть-чуть а, добавить и можно дом где этот администрация заседает их выселить и можно самому там жить за эти деньги никто с этим не спорит но просто в америке такие цены и такой так цены, никуда ты от этого не денешься, хочешь. Раз люди платят, значит, люди зарабатывают эти деньги. Значит, люди, да, и зарабатывают, значит, есть спрос, правда, да. если если такие. Это для нас дорого, а для них это их цены. Да. В да. В городе. Поэтому, ну, хотя в Нью-Йорке очень крайне мало прямо американцев живет. Здесь все приехали. да Вообще в Америке все Вообще в Америке все да, приезжают. А да. это, это именно недавние какие-то, знаешь, вот. Да из последних иммиграций. Вот это вот, вот все, что ты тут видишь вокруг, это все русский. Каждая машина это русская, каждая квартира русская, каждый вот вот можешь читать сейчас Все имена по врачей, ага. имена врачей, и ты увидишь, его вот, написано. Все, что здесь есть, это все как бы да. захвачено. Да. Ну, то есть весь Южный Бруклин, это все русскоязычно а это все апартменты? Вот здесь все. живут люди, вот здесь, да? Вот это вот, это, это все квартиры, да, это дома постарее, до-военные, послевоенные. Mm -hmm. Это тоже. Мы сейчас едем в сторону но там уже океан, да. тро видишь? Да, и океаны. там летом вполне можно купаться, вода, ты говорил, что да, в принципе тут такая же. Тут, такая же. Тут лето в Нью-Йорке, оно как во Флориде, оно очень жаркое, да. чересчур жаркое. Поэтому... А зима, буквально вчера, ты говорил, было минус 12, да? По ощущениям было минус 12, yeah. а так было минус 7. Oh. Из-за ветра, короче, чуть-чуть, из-за ветра и влажности тут зима такая зябкая. А так, в принципе, пробок я пока не наблюдаю. Наверное, они сейчас пик просто, да? Да нет, Вот аптека, смотри, по-русски просто написано аптека. Вот читай, Юра Столи какой-то. Да. Доктор Король. Игорь Рубинштейн. Да. То есть, я тебе говорю, вот посмотри на лица. Ну, они, конечно, сейчас в масках все, но по лицам ты тоже можешь понять. Наши, наши. Наши, точно. Блин, у меня немного грязные окна. Красиво, да, Ну, у нас просто, когда снег идет, у нас соль сыпет на дороге. А ага. Это соль потом вся оседает на машинах. Машина грязная, да? причем, знаете, как часто мы с Артуром хотим увидеться, но у нас не получается, потому что работаем все, Тут ты туда поехал, ты по таким штатам, по другим, ты куда-то обычно катаешься? Ты вот а между Нью-Йорком, да. И, и Калифорнией. Да, а я туда редко езжу сейчас. Раньше в Калифорнии часто был, когда жил там. Мы последний раз с тобой там, собственно, видели, совершенно случайно на автостанции увиделись. И сейчас, я думаю, блин, Артур говорил, как будешь, обязательно сообщи. Я в прошлый раз, когда был в Нью-Йорке, я был короткое время, поэтому я даже не писал. А вот сейчас, я думаю, наверное, позвонить. он думаю, опять, наверное, работает Артур. И вдруг я проверил по нашему приложению, и Артур здесь. Это Брайтон Бич, ребята. Брайтон Бич, да? Здесь снимали Брат 2. Uh -huh. Вот это чисто, Вот смотрите, эти бабушки все. Это все русские бабушки. Они также сидят у подъездов, как наши. Uh -huh. Давай где-нибудь припаркуемся. Вот магазин самый, самый знаменитый. Вот это? Из, вот Санкт-Петербург. Популярный, да? Ну там всякие сувениры, матрешки, то все продается. Да. Я, я просто хочу, чтобы ты зашел в магазин и убедился в этом увидел, сам. Увидел, что, здесь... что значит, когда все русские вокруг работают. Как будто в Россию попадаешь, да? Пойдем на улице прям свежо, так хорошо. Вот себя, смотри, по-русски написано. Приглашаем на работу, смотри. Прикольно. А, вот себя написано. Ну да. Олечка кричат. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, русская классика. Книга для подростков. Я даже в Майами такого не видел, чтобы все на русском был. Иван Алексеевич Бунин, пожалуйста. Ребят, не пропадете, не пропадете в Америке. Ребят, вот этот, вот это, вот этот магазин в Брат 2 был, да? Женя или монтажер Женин выставит из брата 2 вот этот вот кусок. Давай я тебя поднимаю, до Давай рукой. А как он выходил? А? Я не помню, но походил? это было. И вот эта вся улица была. Пойдем проедем, ты вот просто мимолетом химик. А в Аушенвью мы сейчас проехали, там Артур работал и что, как тебе? Как ты там долго работал? Я там где-то год работал, русская кафешка и 35 лет назад она открылась и до сих пор стоит. Там... Когда только приехал, ты там работал? Да. Без Чисто... документов, без всего, да? да? Да, да, за кэш. Чисто русская кухня там ну, русская, украинская там Овощ, голубцы, пельмени, все как, все как обычно. МОЗ-видеофильм, что это такое, там какие-то продают вот диски? Это, кассеты, да, да всякие, всякие пластики. Реально в союзе мы в каком-то, да? Здесь могла быть ваша реклама, он на русский написано. Ну, слушай, ну а что, сейчас можно вот так вот, как ты раньше приехал, за закэш работаешь без документов? Сейчас. Тут, тут ничего не меняется. 40, а что за... 40 лет что... этому району, 40 Если лет... человек сейчас приехал, что за деньги вообще он может иметь? Сколько он зарабатывает? Ну, примерно, по меньшей мере. какие? Okay. Если на кэш, то сейчас поднялось это все, Сейчас где-то 12 долларов, 15 можно, наверное. Не говоря о том, что если мы работаем в кафе, то еще там и чаевые, да, естественно, естественно, это и основная есть Ну, сейчас стало лучше, чем в то время, когда я приезжал, потому что тогда, когда я приезжал, было сложновато работу найти, сейчас от этого ковида... Немножко побыстрее, да, получше? Просто сейчас цены минимальные, подросли, инфляции, все дела, и зарплаты. конечно, тоже. Посмотри, опять все на русском, домашняя кухня, домашняя кухня, тандыр. Лепешки, пирожочки, аптека. Смотри. Слушай, действительно, ну все равно, ребята. Ну, слушайте, но ну, не сравнить с Майами, а? Красиво в Майами. Майами, Майами согласен, птички поют, пальмочки, все так классно. Я когда в Майами приезжаю, мы с женой смотрим друг на друга. Не может быть, ну не, не должно быть настолько красиво. Да. Вокруг а то не хочется, знаешь. Возвращаться. Работать не хочется, когда у тебя за окном пальмы, солнце, все красиво, газа. Нужно, нужно как нужно это, да? страдать, чтобы Нужно, нужно страдать и раз в год ездить на. Да, а мы так и в делаем. Не в 4 раза во Флориде были за прошлый год. Да? Конечно. В понедельник четыре раза приезжали. Да, да. И вот прям на улице ковидные тесты делают. Бесплатно? Да. Все бесплатно. Знаете, ребят, бесплатно. Тест, Ковидный тест. Вот в Америке вот так, ребят. Бесплатно ковидный тест. А потому что я тоже так думаю. Знаете, государство должно быть заинтересовано в том, чтобы вовремя выявить этот ковид, если он у меня, он существует. А не так, как мы. Вот я сейчас ездил, 100 долларов отдал в... Где я был? В Таиланде, да? 100 долларов отдал. В Доминика, примерно то же самое, наверное, было. То есть, Притом ну, в этих странах, где тебя заставляют делать платно. Там в том то и дело, что они тебя заставляют и деньги за это берут. Да. Тут же еще никто не заставляет. Хочешь сделать, да. хочешь сделать. Оно бесплатно, но тебя не заставляют. Тут люди, правда, ездят, вот, пожалуйста, автобусы. Автобус, ездят, ездят, автобус при, привезли его... с собой манеру езды, да? Да. Очень плохо ездят. Но а это, это во всем Нью-Йорке. Это Я не буду говорить, что это чисто наша проблема, русскоговорящая. Это все. Потому что все мигранты в первом поколении, понимаешь, да. идусы свою манеру привезли, пакистанцы свою, наши свою. Все, а... Вот на этом месте, это 15-й Брайтон, заканчивается Брайтон, и уже начинается Манхэттен-Бич. Uh -huh. и мне кажется, ты тоже хочешь туда поехать давай, давай, конечно, я, для меня это все новое очень... на, на Брайтон Бич живут те, кто не совсем смог реализоваться это люди в возрасте, это те, кто до сих пор английский не но на Манхэттен Бич устроились те, кто успел реализоваться да. это врачи, юристы, там всякие бизнесмены тракисты может быть и тракисты ну короче, здесь живут сливки русскоговорящего да. общества сейчас я вам покажу их дома Слушай, а здесь, как смотри, изменилось здесь чисто прям. Ну, Ты бостон, видишь? Это, это богатый район. Да, посмотри, насколько чище, ребят. Буквально в следующую улицу заехали, смотрите. Красота прям. А где дом Малышевый? Малышевый – это в Нью-Джерси. Отсюда далеко, да? Ну, мы не доедем, да. Смотрите, какие дома. Это все русские тоже. Да. Это все за машина? ройс Вот так живут врачи, адвокаты, может быть дальнобойщики, я не знаю, но тут в основном живет. Элита да. нашей миграции. Новый район, да? Не, ну, нет. типа новая улица какая-то, по всей видимости, тут, да? Новенькие домишки Ни одного, похожего на другой дом нету, потому что здесь не кластеровая застройка была, немножко покупают, землю, застраивают. Тут каждый купил себе дом, снес, построил. Куча, что Здесь выход на, на у них на океан есть? Нет, выхода, наверное, нет, но я не знаю. Но тут да, там дальше Вот этот? Ребят, смотрите, вот этот угловой, да? Этот, не Усманова, а его какого-то родственника. Или, ну, Короче, Усманов здесь, был, здесь бывает. Усманов здесь бывает, да? Интересно. Ты хочешь выйти? Ну, пойдем посмотрим, а что такое. Мы же не в России, где тебя за это ФСОшники выйдут и по голове настучат. Короче, не его личный, естественно. Конечно, не его. А прописанный, подписанный. Посмотри, какой дворец. Смотри, как в Римской империи статуи стоят. Да, пойдем вокруг, пойдем. Заборчик, ребята. Заборчик не просто обычный, а еще и дополнительно отличный глаз, скрытый. Когда вы видите такой забор в Америке, это процентов тоже наш. Да, так же, как и машину говорят, если да. ты супердорогую видишь, да? Вот, вот такой забор ты видел в Америке хоть раз? Хоть один раз. Скажи честно, позолоченный или что? А ты откуда знаешь это, Усманова? Все знают. Это надо... Быть мест, Да. Ребята, вот этот район, где мы сейчас были, где много-много русских магазинов, где много мусора, он прям буквально на следующей улице, да? То есть вот ты уже переехал, да, и уже в лакшере, в лакшери всякие виллы, люди-миллионеры, все и так далее, так далее, так далее. Понимаете? В противнике хотя... очень все пучно, из-за этого буквально на улицу переходишь и попадаешь в чужой район. Хотя индекс, ребята, вот сейчас Артур рассказывает, индекс один и тот же может быть. То есть да, вы можете жить в более бедном как бы, районе, да, но иметь один и тот же индекс с Усмановским вот этим домом и сразу не будет понятно. То ли вы миллиардер, то ли вы миллионер. Непонятно. То ли вы нищий, какой-то с другой улицы. То ли вы нищий, да. Смотрите, ребята, дома смотрим. Хотим посмотреть, сколько Усмановский вот этот домик стоит что никак не можем. Вот этот дом рядом 3,6 миллиона долларов. А у него, видите, недоступно. Ничего недоступно вообще. Ни фоток нет. А, нет, фотки. Фотка просто вот, кто-то снаружи. Сфотка. О, price есть. Есть? Сейчас посмотрим. Подожди, подожди. Где то estimate price? Это estimate price. Просто они так предположительно думают. Вот рядом дома. Вот допустим, следующий дом это у нас получается вот это, да? Вот следующий. тот, да? Дом. Он 3,6 миллиона долларов стоит. А чуметь просто. Представляете, у нее там по-любому и еще и под землей сколько-то закопано. Якова дискотека, и -дискотек, я думаю, имеется. Но вообще как-то, как будто бы здесь никто не живет, да? Как-то вот. Но может быть, и здесь У богатых людей всегда так. Ну да. Дом стоит. Стоит, и... да. Дом стоит, и не обязательно, чтобы кто-то жил. И все, и пожалуйста, здесь, ребята, вот яхточку можно припарковать. Мы там видели несколько яхт. Красота, по-моему, не очень. По-моему, в Флориде лучше. Но у нее и в Флориде, я думаю, есть. Конечно. Да. Если тут есть, то да, в то, точно типа, Да. Ребят, но все еще в этом же районе, смотрите, госпожа Тереза, целитель, профессионал, а самая сильная и знаменитая, ясновидича от Бога Представляете, сколько у нее бабок, что она просто взяла себе и такую рекламку купила Я не знаю, сколько это может стоить, но явно очень недешево, представляете, в таком проходном месте взять себе рекламу, заказать А самое главное, сколько дураков, которые в эту чушь, бред этот верят и несут ей деньги, с ума сойти. Вот этот район пакистанский, ребята все рядом, все рядом. У каждого свой райончик, да? Армянский здесь? Не, армянский в Лос-Анджелесе. А, как он называется? Глендейл. Глендейл, да. Там даже, ребят, представьте, ну, это во всем мире все армяне знают, что в Лос-Анджелесе наш район, наш район. И вот, в общем, там в Лос-Анджелесе у них даже свой, ну, я не знаю, мэр или там кто, вот этого района. И там настолько все круто у них организовано, что... Например, на соседней улице там грязь, нет, да. грязь, да, бомжи и, и, и разврат, а у них там все супер чисто, потому что там говорят, вот этот мэр или там губернатор, я не знаю, как это должность называется, кого они избрали, тоже армянина, он там принял такие законы, которые не позволяют этим а, бедным там жить, совсем там невыгодно становится им жить каким-то образом, в общем, они эту проблему решили, представляете? Да, армян, ну там, в этом Гринделе, миллион человек живет. Да? Очень много. А самое главное, ребята, вот я хочу, чтобы и, и все другие национальности имели такую же сплоченность. Все друг другу помогают, понимаете? Как вот у нас в Вершове Армян один заселился у нас рядом с нашим домом, второго подтянув, каких-то, я не знаю, лочугах живут, друг другу помогают, бац-бац-бац, дом раз, и шпал выстроил. Соседний дом раз-раз помог, там из глины, из какой-то, из смеси, раз, построил. Все друг другу раз, толпой напались, две семьи, три семьи, друг другу помогли. И выжили, понимаете? Хочу, чтобы все так жили, ребят. Не только армяне, такие сплоченные были. В Нью-Йорке, да, везде платная парковка, да? Но можно иногда вот такие местечки. Не везде? Но, да. но в большинстве, да, да мест? Да, но тут бесплатно. Так да, но иногда можно найти вот такие места, как мы сейчас нашли, например, здесь бесплатно. А так, в принципе, везде разлинеечка, с разметкой. И смотрите, я сейчас заметил, что очень много, очень много офисных зданий или просто маленьких каких-то, маленьких таких помещений пустует. Очень много мест сдаются в аренду. Бахнул ковид и всем не поздоровился. Вот велосипед, пожалуйста, электрический. Цепями его прикрутил, чтобы никто не своровал. Видимо, преступность здесь на каком-то значительном уровне, да? Велосипед могут здесь украсть? По всей единственности могут, да? Мы сюда? Никого. Чай, да? Черный, давай. Меню, ребят, и все-все-все дублируется, помимо того, что на английском, еще и на русском, видите, запечен в духовке, круглый мягкий хлеб с начинкой сыра, короче, какой-то грузинский, да, рестаночек? Но цены не грузинские, я хочу сказать, <laughs> почему <laughs> Почему они блюда взяли, а цены забыли, <laughs> может, не знают про какие там цены, надо им подсказать, я знаю. Вообще, ребят, все-все довольно просто и понятно в этом аэропорту, видите, терминалы, раз, два, три, четыре, пять, нам нужен второй Дельта. Подъезжаем. Спасибо, что ты меня довез. Спасибо большое, что уделил мне время. Меня развлек. С тобой посмотрели город, немножечко поболтали. Самое главное, ребята, даже не город. Мне больше всего доставляет удовольствие просто от того, что мы, мы делимся какими-то нашими успехами или неудачами. Правильно? Вот это вот, вот это вот как-то прям душу греет, что мы вот, казалось бы, так, так недавно только виделись, а что-то в жизни произошло. Ты рассказываешь о своей семье, как у мамы, у папы дела. Папа у тебя насидел, сдал, да? Сколько папе лет? 55. 55 сдал, насидел. Артур его учил. Я смотрел эти видеоролики, тоже можете посмотреть на канале у Артура. Ты показывал ему, как правильно а, на драке ездить, да, как парковаться. Да. И он да. рассказал, как он получал эти права, сидел. Да, То есть 55 лет пошел и сдал. Короче, ребята, это к тому, что кто-то мне в 40 лет пишет, да, наверное, жизнь закончена. Я вообще не, не сторонник полагать, что она там а, когда-то заканчивается. Она заканчивается тогда, когда вы себе сами ага, сам, сами себе это определили, что все, мне хватит, вот тогда она заканчивается. А когда вы в душе молод, когда вы готовы рваться в бой, то это все вам абсолютно никакие не преграды. Потому что со мной учились и 65 лет. Ребята, у меня все ребята. И 65 лет мужчины со мной учились, насидел сдавали. И, и мне тогда было стыдно себе сказать: Ой, я не могу, у меня не получится. Нифига, у вас, ребята, ничего не получится. Не не получится. У вас все получится, у вас все, вы все сможете. Главное, у себе самому преграды какие-то мысленные там не строить, мнимые. И все, все Совершенно будет круто. Верно. И сейчас у тебя отец уже отдельно сам катается, да? Ну, я так старается, да. Наверное. Старается, катается, да? Видите, Пока! Я Женю привез в аэропорт, чтобы он быстрее начал снимать ролики с дороги, как вы любите все. Да, да. Слушай, какой-то маленький очень. С дороги, это имеешь в виду с работы. Это точно, это точно, как вы любите, это правда. Все, ребята. Все, ребята, давайте, до встречи. С тобой тоже до встречи. Не знаю, когда увидимся, но я думаю, что как, судя по судя по тенденции, да, мы увидимся через месяц, через два. Для вас тут буквально по пару-тройку, шесть роликов. Снова увидите Артура.